Всем привет! Меня зовут Ахмед. Я проживаю в Турции, в прекрасном солнечном городе Анталия. Сам я родом из Туркменистана. Как и большинство людей, я приехал сюда на заработки. Но я понял, что мой доход меня не устраивает. После чего я полез в интернет в поисках заработка. Мне надоело вставать по будильникам. Я хотел больше свободного времени. Я хотел проводить больше времени со своей семьей и со своим ребенком. И вот уже на протяжении пяти месяцев я сотрудничаю с компанией и работаю по четкой пятишаговой системе Forsage Info. Это та система, которая позволяет любому новичку, не имея никакого опыта, зарабатывать уже в первый же месяц. А прямо сейчас вы увидите, как я снимаю деньги с карточки от компании. Если вы открыты к чему-то новому и вы целеустремленный и готовы разобраться с данным видом заработка, переходите по ссылочке в описании, заполняйте небольшую формочку и начинайте изучать информацию. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Берегите себя. Пока-пока.